Ч добро стоит фантагом, Заслушит больни океанов, служить чем места, она все ближе, ближе. Приливо пошли, все внутри зальет и сердце бога. Сердце бога, то поток течет нас накрывает, вода под небес полна все ближе. ближе.